Южнокорейские пограничники открыли огонь по судну Корейско народной демократической республики в Желтом море. Это были предупредительные выстрелы из-за нарушения границ, пояснили в Сеуле. Пхеньян заявил, что Северная Корея открыла ответный огонь из реактивной системы залпового огня. Мы видим, что бывают периоды обострения кризиса, когда да, в зоне размежевания, в зоне так называемой безопасности, Разграничения между Южной и Северной Кореей стреляют, бывают жертвы, бывают перебежчики в основном, которые бегут из Северной Кореи в Южную Корею. Вот. Потом ну, бывают периоды сплетка переговорного процесса, то есть нормализация отношений, когда а, ищутся точки диалога, выстраиваются какие-то схемы нормализации отношений. Но, опять же, пока ни один переговорный процесс, который вот проходил, например, в 80-е, 90 начало х начало 2000-х годов, он до какого-то логического итога он не был доведен. Начало конфликта Северной и Южной Кореи началось после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Противостояние между правительствами двух сторон конфликта Корейской Республики поддерживали разные страны. Китай и СССР были сторонниками Корейско-народной демократической республики, а США и Великобритания были на стороне Южной Кореи. Все эти разногласия привели к кровопролитной войне. Тогда военные действия не привели к результату. Однако каждая из сторон понесла большие человеческие потери. Корейский полуостров остается разделенным по сей день. Развитие двух сторон Кореи значительно отличалось. Если Южная Корея старалась развить свой уровень жизни и в скором времени превратилась в демократическое, промышленно-развитое государство, то Северная стала одной из закрытых и слаборазвитых в экономическом плане республик. Из-за разработки ядерного оружия КНДР находится под жесткими санкциями ООН. Северная Корея она изначально выбрала этот путь развития, поскольку там была господствующая коммунистическая партия, вот, и, соответственно, вот, э, э, северокорейские коммунисты, они заявили о непризнании любых э, форм влияния со стороны э, капиталистического Запада, и, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов Америки. На вопрос, что ожидает стороны, политологи отвечают просто. Очень серьезный вопрос, да. Но перспектива какая? Перспектива, наверное, состоит в том, что, наверное, постепенно, при условии взаимной воли руководства обоих государств, Наверное, можно прийти к тому, что вот в итоге корейская нация будет каким-то таким единым целом. Да? Может быть, они будут разных государств, но, по крайней мере, будет возможность для нормального общения. Мы будем следить за развитием событий. Аделина Абдрахманова, Универньюз.